Здравствуйте, ваш газогенератор готов, протестирован, ну, на первом этапе протестирован, мы его закончили только вчера, а сегодня с утра впервые заправили и запустили. Ну, пока тесты показывают отличные результаты, газогенератор прекрасно работает, прекрасно работает система обогащения углеродом. Ну, и сейчас я коротко продемонстрирую, как он работает. Все отлично отрабатывает. Вот горение чистого гремучего газа. Вот горение обогащенного, максимально обогащенного газа, которая напоминает э, практически полное, полную аналогию о горении обыч обычного пропана либо метана. Ну и э, классическая. Смесь газов для сварки, для пайки, это, естественно, смешивание, смешивание в пропорции практически нейтральной газовой смеси. То есть половина, приблизительно половина чистого гремучего газа и половина обогащенной смеси, чтобы у основания горелки была вот такая вот углеродная коронка. Ну, а там уже... Конечно же, вы будете регулировать так, как вам это необходимо, либо для резки, либо для пайки, либо для сварки. Это уже, так сказать, на ваше усмотрение. Газ, смесь, газовая смесь регулируется исключительно по так сказать, соответствии с тем, с той необходимостью, где будет использоваться газогенератор. Ну, работает прекрасно. Температура электролита сейчас составляет 36 градусов, хотя, хотя газогенератор работает уже э, как минимум, наверное, э, ну, около часа, это точно. Может быть, минут 50-55. Максимальная температура электролита, э, которую можно допускать, да, в принципе, не можно, а здесь автоматика, допустит максимальную температуру электролита в 80 градусов, после, после чего произойдет автоматическая остановка выработки газа, и газогенератор не будет подвержен перегреву, электролизер будет работать исключительно в щадящем режиме. Но и система охлаждения, когда она работает правильно, когда все настроено отлично, система охлаждения не позволит увеличение температуры более чем... До 60-65 градусов. Повторюсь, максимальная температура, при, котором, при которой происходит автоматическая остановка выработки газа, это 80 градусов. При снижении на 5 градусов, после отключения, при снижении на 5 градусов температура электролита, произойдет опять же автоматическое включение, и газогенератор продолжит вырабатывать газ. Но, опять же повторюсь, система охлаждения не должна позволять повышаться температуре более чем на, 60, не на а до 60-65 градусов. Конечно же многое зависит от температуры окружающей среды, если на улице жара, если окружающая среда имеет температуру больше 30-35 градусов, конечно же газогенератор будет нагреваться до, до более высоких температур. В относительно прохладное время, конечно же, температура электролита будет ниже, но в любом случае здесь весь процесс работы газогенератора на 100% автоматизирован. Пользователю необходимо управлять только процессом пайки, плавки, резки и так далее. Все остальное газогенератор делает в автоматическом режиме. Следить за чем-либо не требуется. Хотя на дисплее всегда отображаются четыре основных параметра. Если вы работаете по таймеру, бывают такие ситуации, где оборудование используется с работой по таймеру. Тогда в левом верхнем углу на дисплее отображается время работы вернее отсчет времени работы газогенератора по таймеру и время отображается на дисплее в обратном отсчете сейчас я покажу что можно увидеть на дисплее так вот, отлично. Значит, в правом верхнем углу вы можете увидеть фактическое значение давления газа. Максимальное значение это 0,6 бар, то есть 0,6 атмосферы. А если нажимать верхнюю либо нижнюю кнопку, дисплей переходит в режим настройки внутреннего давления. Вы можете ограничить до, так сказать, от 0 до 0. 0,6. Вы можете установить нужное вам значение по давлению <coughs> в режиме set. Отображается э, давление, вернее настройка давления газа, а когда переходит, э, отображается режим bar. Это э, на дисплее вы видите фактическое значение по давлению. В правом э, нижнем углу вы видите всегда температуру электролита. Сейчас она 40 градусов и в левом верхнем углу и в, центральном, в центральной части дисплея вы видите уровень электролита уровень электролита всегда отображается в трех позициях если вы видите только две черточки из 6. Это говорит о том, что электролит находится на самом низком уровне и газогенератор автоматически вырабатывать газ при этом не будет. Вам необходимо в обязательном порядке долить воду. Если вы видите 4 э, черточки на шкале уровня, это говорит о том, что электролита как минимум, вернее не менее э, половины э, уровня, при котором газогенератор будет работать. И 6 полосок. На шкале уровне мера говорит о максимальном значении уровня электролита. Газогенератор позволит вам работать при отображении на шкале от 6 до 4 полосочек. Как только значение перескакивает на две полоски, газогенератор автоматически прекратит работать. При этом он будет издавать звуковой сигнал. И вот эта надпись Water и шкала уровня будет моргать при этом необходимо остановить работу открутить пробку заливной горловины и добавить дистиллированную воду ну вот в общем-то и все горелочка все это время работала В общем, все, газогенератор работает, все отлично, поэтому вы можете его забрать и использовать по назначению. Всего доброго, до свидания.